Валентин Юрьевич, я рад вас видеть, давно хотел с вами познакомиться. И вопрос первый главный, что ждет рубль, что будет с рублем уже к Новому году, падение, рост, ваша оценка? Что будет с рублем, ну для начала надо понять, что такое рубль. В Конституции Российской Федерации написано, что это национальная денежная единица, да. имитируемая Центральным Банком. Но если так разбираться вот в этой механике... Как имитируется центральным банком рубль, то мы должны сказать, что рубль это перекрашенная иностранная валюта. То есть. А так вы немножко бухгалтерский учет представляете себе? Ну, чуть-чуть. Ну, вот баланс любой организации: активы пассивы, да? Да. Значит, имитируемые рубли в пассивах, а в активах иностранная валюта. Так. У нормального центрального банка в активах должны быть кредиты которые в конечном счете доходят до реальной экономики через банки. Так. А в пассивах, естественно, вот эти самые национальные денежные единицы, рубли. Это в нормальном центральном банке. Ну а у нас на самом-то деле это не центральный банк, если так строго по учебникам, то это то, что по-английски называется currency board, валютное управление. Это то, что вот характерно для стран третьего мира, которые там входят в какую-то колониальную систему, в какую-то валютную зону, там есть метрополия, вот есть валюты метрополии, предположим, британский фунт, французский франк, американский доллар, но вот они, значит, делают вид, что у них есть своя национальная денежная единица, они под британский фронт, фунт под французский франк, под американский доллар печатают свои какие-то цветные бумажки. Вот, извините, я так жестко объясняю механизм рождения нашего рубля. Это перекрашенная иностранная валюта. Раньше я более жестко говорил, это перекрашенный американский доллар. Но сегодня, значит, в структуре валютных резервов доля американского доля доллара снизилась. Появляются другие валюты, но иностранные. Соответственно, мы зависим вот от этих иностранных валют. Поэтому, конечно, рубль, он производный от состояния вот этих самых резервных валют. Так объясните, пожалуйста, если во всей Европе нет ничего, как известно, кроме бурового угля, в нашей земле, то есть наш рубль обеспечен золотом, платиной, нефтью, газом, металлами всем на свете, лесом, рыбой, чем угодно. У нас товара выше крыши. Андрей Викторович, вашими бустами на да пить, то есть так и должно быть. Рубль должен быть обеспечен товарной массой. Если он обеспечен товарной массой, то тогда не будет ни обесценения рубля, ни какой-то там, наоборот, значит, повышения его покупательной способности. Так не проще ли было бы заставить весь мир покупать у нас наши рубли, на наши рубли покупать у нас нефть, газ, все, что мы экспортируем сегодня за валюту? Рубль сразу падает, то есть поднимается в цене уже стоит не 73, там, или сколько-то сегодня по отношению к доллару, а один к одному, потому что доллар тоже ничем не обеспечен, кроме как нефтью в Техасе, но, естественно, промышленностью. норм американский может... доллар обеспечен казначейскими бумагами, обещаниями заплатить в будущем. Тем более, да, долговыми обязательствами. Не... Умнее ли заставить весь мир покупать наш товар за наш российский рубль, как это было при царе-батюшке, когда в Париже купцы русские золотым червонцем платили за водку в кабаках парижских? И тогда рубль и доллар будет один к одному. Я неправильно говорю? Я не совсем с вами согласен. Это действительно такая значит, распространенная мечта насчет того, чтобы рубль стал мировой валютой. Рубль ⁇ национальные денежные единицы. Вот американцы прекрасно понимают, что когда они сделали доллар мировой валютой, то внутри страны появляются проблемы. Ни в коем случае. Рубль должен быть национальной денежной единицей, которая обслуживает внутреннюю экономику. Значит, количество имитированных рублей должно соответствовать товарной массе произведенной национальной экономики. А если рубль будет гулять через границу туда-сюда, валютные спекулянты будут потирать руки и радоваться. Смотрите, вот во времена Александра II начались реформы. Реформы самые разные, не только там освобождение крепостного крестьянства, но и правовая реформа, финансовая реформа. Рубль стал как бы гуляющим через границу. Немедленно российским рублем начали играть биржевики на Берлинской бирже, на Лондонской бирже, на Французской бирже. Рубль начал скакать. Настоящая денежная единица не должна скакать. Должен быть фиксированный валютный курс. Скажите, сталинские рубли интересовали мир? Сталинские рубли? Советские, да. Вы же жили, часть своей жизни провели в Советском Союзе. Вы Конечно. прекрасно знаете, что была государственная валютная монополия, и через границу ни один рубль не должен был уходить за границу. Ни в коем случае. Но доллар-то стоил 62 копейки. Дело в том, что это же не просто так придумывал Госбанк СССР, а вот этот самый курс. Это курс, который определялся на основе соотношения корзин, так называемый ППС, паритет покупательной способности. Вот наполняем корзину а, какими-то жизненно необходимыми товарами, услугами и а, вычисляем, а, значит, сколько это будет в рублях по нашим российским или советским ценам. А потом то же самое делаем, а, переводя это на американские цены в американские доллары. И вот эту пропорцию определяем, она называется ППС – паритет покупательной способности. И Госбанк, в общем-то, он достаточно так объективно считал все это дело, я, конечно, помню, даже в советское время мне приходилось объяснять людям, которые, значит, пытались считать ППС на основе стоимости джинсов где-нибудь там, значит, у этих Доброход. фарцовщиков. Да. Да. Вот, но ну, извините, это же не корзина товаров. А если бы вы в эту корзину товаров положили бы еще услуги за ЖКХ, а я в Америке бывал, и я знаю, что такое ЖКХ американское в те времена, то мало не покажется. Короче, Сколько должен стоить сегодня доллар в рублях? Сегодня, значит, российский рубль недооценен по отношению к доллару в два раза. Реально, я думаю, он где-то должен стоить 35 рублей за доллар. Почему же такая ужас 70 с лишним? А я могу объяснить, почему. Я вам могу объяснить, потому что против рубля идет игра. И знаете, кто играет против рубля? Центральный банк, прежде всего. Набиулина. Конечно. Зачем она это делает? А Как? Дело в том, что центральный банк, он же валютный обменник, currency board, он встроен вот в эту мировую систему, которую сконструировали хозяева денег. Наверху этой пирамиды находится Федеральная резервная система США. Там где-то рядом банк международных расчетов, как генеральный штаб всех центральных банков. Ниже находятся такие центральные банки, которые имитируют резервные валюты, это ЕЦБ, это Банк Англии, Банк Японии, ну еще некоторые, ну Национальный банк Швейцарии, конечно, а ниже уже находятся все остальные, те, которые имитируют свои национальные денежные знаки, как перекрашенные резервные валюты. То Там есть находится... Набиуллин играет на руку Соединенным Штатам? Она, собственно говоря, да, она играет на руку Соединенным Штатам. Набиулина, она, в общем-то, управляет не центральным банком, она управляет валютным обменником. Это девушка, которая сидит в валютном обменнике, действует четко по инструкциям, которые ей спущены, банком международных расчетов и другими институциями типа Международного валютного фонда. И она даже не задумывается и не понимает, что такое настоящий центральный банк. Понимаете? Нет, не понимаю. У нас есть ФСБ. У нас есть Бортников. Когда Сергей Глазьев, ваш коллега-академик, вот то же самое говорил Путину, Путин при нем давал поручение разобраться. И Глазьев говорил еще жестче. Владимир Владимирович, сначала они скупают доллары, потом поднимают доллар на невероятную высоту, продают, покупают рубли, рублей надо все больше и больше, приватизация еще в стране идет, не остановилась. Когда они скупили рубли, они купили завода, а Дор снова опускают такие качели. Путин при нем давал поручение разобраться Бортникову. И что? Где Глазев сегодня? Где его рассказы и доклады Путину? И Набиуллина делает то же самое, что и делал. Андрей Викторович, дело в том, что в 192 году в России произошла революция. Сразу же, как развалился Советский Союз, возник институт под названием Центральный Банк Российской Федерации. Через год появилась Конституция Российской Федерации. Статья 75 этой Российской Конституции определяла, что есть такой, значит, институт под названием Центральный Банк. Так вот, значит, по теории разделения властей Монтеские, как нас учили и до сих пор продолжают учить, есть три ветви власти. Есть законодательная власть, исполнительная и судебная. Вот. Но если внимательно все-таки перелистывать Конституцию Российской Федерации, особенно вот с нынешними дополнениями и поправками, мы с удивлением выясним, что Центрального банка нет ни в исполнительной, ни в законодательной, ни в судебной. Абсолютно верно. Ни не лягушка, а неведомо зверушка. О чем это говорит? А это говорит о том, что реальная власть принадлежит не Госдуме и не правительству господину Мишустину. И уж тем более не Верховному суду и прокуратуре, Центральному банку Российской Федерации. Я э, такой, извините, небольшой для зрителей сделаю ликбез. Э, наверняка все зрители изучали историю и знают, что в истории человечества было множество буржуазных революций. И я даже задаю вопрос таким уже титулованным профессорам истории. Я говорю, после буржуазной революции какой создается институт э, власти? или политический институт, они хором говорят «парламент». Я говорю «парламент» — это фиговый листочек, прикрывающий реальную власть. А реальная власть — это центральный банк. Смотрите, э, славная революция в Англии. Банк Англии рождается в 1694 году. Значит, взятие Басилия, 1789 год. Центральный банк Франции возникает в 1800 году. Япония, революция Мэйдзи. 70-80-е годы 19 -го века. 80-е годы, сейчас я точно не помню, год возникает Банк Японии, Российская Империя. На самом-то деле в учебниках очень осторожно пишется насчет реформ Александра II. Но это, по сути дела, буржуазная революция. Это буржуазная революция, Госбанк Российской Империи, появляется в 1860 году. Я перечислил институты главной власти и, можно сказать, единственные власти. Остальные, грубо говоря, пятое колесо в телеге. А 17-й год, как говорил радзянка это банковский кризис 16 -го года, революция. Ну, я могу вам даже в больше России. сказать, что э, революция 17 -го года была запрограммирована за 20 лет до 17-го. Э, ну, э, даже не все историки хорошо знают это событие, я напомню, в 1897 году министр финансов Российской империи Сергей Ильич Витте продавливает вопреки российскому законодательству значит, принятие золотого рубля. Это называется золотая реформа. Золотой рубль. А что такое золотой рубль? Это фактически Россия одна из последних подключилась к системе золотого стандарта, который родился в начале 19 века. Создали систему золотого стандарта Ротшильда в Англию, они озолотились на наполеоновских войнах и им надо было, чтобы золото работало. Чтобы золото работало, для этого надо было, чтобы страны приняли золотые стандарты. Там, надо сказать, монархии и премьеры не дураки были, они никак не соглашались на то, чтобы делать свои денежные единицы золотыми деньгами продавили, знаете где раньше, продавили в Германии, это Бисмарк, война, франко-прусская война 1870 года, была некая закулисная сделка между Бисмарком и Ротшильдом, значит Ротшильд сказал, мы вам сделаем второй рейх, мы соединим отдельные куски Германии, и сделаем единую Германию, тогда вы как понимаете, Бисмарк только командовал Пруссией, вот. Ну, а, соответственно, адмисмарка требовалась встречная услуга. А встречная услуга, сделайте марку, пожалуйста, золотой. Но тут возникает вопрос, а откуда золото, Зин? По... Потому что у Германии, вот этой самой Пруссии, Германии, которая родилась вот как раз в результате Франко-Прусской войны, золота не было. Так вот, на Францию... Наложили репарацию в размере 5 миллиардов золотых франков. Французская казна была пуста. Вот эта война ее окончательно доканала. Что делает Ротшильд? Ротшильд объявляет общеевропейский заем в пользу бедной Франции. Собирают необходимое количество золота. Это золото по договору о репарации передается Германии. Бисмарк в 1871 году вводит золотую марку. А дальше начинается уже такой, я бы сказал, победный марш золотых валют по Европе и миру. Ну что же с нами-то будет при такой политике сегодняшней? Так Та вот, же... я хотел сказать, Россия не могла развиваться, на ее шею надели золотую удавку. Да. Потому что эмиссия рубля зависела от золотого запаса. Я не буду сейчас рассказывать, куда делался этот запас, но он все время испарялся, его надо было восполнять. И главным способом восполнения этого запаса стали золотые займы Ротшильдов. И Россия накануне Первой мировой войны оказалась самым большим должником по суверенному долгу. Америка была самым большим должником по частным долгам, а Россия по суверенному долгу. И если бы не было 1917 года, Россию его просто бы превратили бы в полную колонию. Понимаете? Да, я, конечно, не в восторге от большевиков. Но история промыслитель развивается таким образом, что для нас это был самый лучший вариант. Все остальные были более плохие варианты. Но сейчас все в плену рубля, цены растут. Безработных посчитал Кудрин, да, аж 8 с лишним миллионов в концу года из-за коронавируса. Да и черт ее знает, какая будет повторная волна и как поведет себя вакцина. Так, извините, а как мы можем держать вообще валютные курсы, если, извините, капиталы гуляют через границу? Капитал пришел, капитал ушел. Да. Приток, отток капитала – это главное средство воздействия на валютный курс национальной денежной единицы. И что нас ждет? Я не знаю, что нас ждет. Я скорее готов ответить на вопрос, а как прекратить это безобразие? А вести, как прекратить? ограничения, запреты на трансграничное движение капитала. Каждый год Российская Федерация теряет, я это считаю на основе платежного баланса, который готовится Центральным банком, мы теряем примерно 150 миллиардов долларов каждый год. Вот из-за всего этого безобразия. Уходят за границу. Да, чистый отток частного капитала, значит, отрицательные сальда инвестиционных доходов. Ну вот вы знаете эту историю с Кипром, да. Так на Кипр-то уходят гигантские деньги, понимаете? Гигантские деньги, которые не облагались никакими налогами. Ну, я уж не говорю о том, что, значит, центральный банк, наращивая, значит, портфель казначейских бумаг США и других стран, это же тоже инвестиции. Мы вкладываем деньги в экономику США. Это тоже, да? да, это тоже. В нашу экспорт... страна. Да. Так вот, извините, значит, во-первых, свободное блуждание капитала, это обескровление российской экономики. И свободное блуждание капитала, это, значит, постоянная волатильность российского рубля. А кто дирижирует вот этими спекулянтами, которые гуляют через границу России? Ими э, э, дирижирует прежде всего рейтинговые агентства. А кому принадлежат рейтинговые агентства типа Fitch, Moody's, Standard Poor's? А это вроде как частные организации, но если вы копнете, вы, выясни, вы выясните, что э, они принадлежат тем же самым хозяевам денег. А денег, на моем лексиконе, это главные акционеры Федеральной резервной системы США. Так что будет с нашей экономикой, при такой политике, таком в таком оттоке капитала? Полное исчезновение экономики. Поэтому надо доводить до сознания людей, что... Без этого мы не решим. Мы все время обсуждаем вопросы перераспределения вот этой шагреневой кожи. Она, Она сокращается. Экономика сокращается, а мы все вот с увлечением обсуждаем, значит, где бы еще найти деньги там на индексатую пенсии. Ну, не это надо обсуждать. Нужны стратегические вопросы для обсуждения, понимаете? А стратегические вопросы для обсуждения это э, запрет на свободное хождение капитала, Значит, те иностранные инвесторы, которые готовы остаться в России, пусть они работают по той же модели, по которой они работают в Китае. Ребята, вы получаете прибыль в России от своего бизнеса, реинвестируйте в Россию, не выводите из страны. Десятки миллиардов долларов каждый год. А политика Китая чем отличается от Набиулиной и нашей политики? нашего? Политика? Вы знаете, прежде всего, конечно, там сильная государственная власть. Сильная государственная власть. А если вот говорить про тот аспект, который мы сейчас с вами обсуждаем, Центральный банк Китая, он, конечно, некий гибридный институт. Он, конечно, отличается в лучшую сторону от Центрального банка. Потому что он четко вписан в исполнительную ветвь власти. Он входит в исполнительную ветвь власти, он подчиняется госсовету Китая. И естественно, что никакие советчики из Базеля, банка международных расчетов, или там из ФРС, или из Международного валютного фонда, это исключается. Здесь четкая вертикаль власти, которая идет от товарища Си. вот. Минус, минус Народного банка Китая заключается в том, что вот они как страна, которая интегрировалась в мировую экономику, активы Народного банка Китая состоят в основном из валют, из валют, гигантское количество валют, на 80% активы, Центрального банка Китая еще в середине а, текущего десятилетия это а, были валютные резервы. Плюс, конечно, что... что китайцы тоже держат деньги, как и мы в целом. Это мам... и есть место. Они это понимают, они это понимают, я внимательно слежу за этой динамикой. В середине а, а, десятилетия было 80% активах. и только 20% это на свою родную экономику. Теперь уже 60%. 40, понимаете, они потихоньку... избавляются, Но они пытаются сделать нормальный центральный банк. Он у них пока не, тоже ненормальный. Я не идеализирую китайцев. Но, по крайней мере, тренд позитивный. У нас никакого тренда я не Через вижу. Через сколько же лет, Валентин Юрьевич, конец экономики России при такой политике? 10 ну, а мне, труд, мне трудно сказать. Мне трудно сказать. Но это, вы, знаете, это 100... примерно как мы стоим у постели тяжелого больного пациента. Консилиум там. Вот. Но вы знаете... Иногда бывает, что э, обещают там э, родственникам, что пациент еще проживет там год, а он на следующий день помирает. А иногда наоборот, смертный приговор, а пациент выживает. Тут, знаете... Ну вот так насколько... Путин и объяснял Глазьеву. Приходишь ты, говоришь по Набиулину «кошмар», Через пять минут придет Греф и будет очень убедить, лишь что Набиулина все делает правильно. И кому из вас верить? Но я вольно Но вы перестан... знаете, Сергей Юрьевич, я с ним так общался тоже, Я он мне честно признается, у меня, говорит, 5 минут общения с президентом было в месяц. А Грефы это правда, с да. Набиулинами, да. это часами, свободный, часами доступ, да. Да, свободный доступ и никакого лимита времени. Вот такая вот ситуация. Поэтому, конечно... То есть мы идем к концу экономики, это надо понимать. Без, понимаете, нужна национализация Центрального банка. Но для этого нужна национализация власти. Я так это... Национализация политической настройки. Потому что я не буду сейчас говорить, я некоторым политикам, в том числе политикам, которые там голосуют в Государственной Думе, провожу такие ликбезы, консультации... Вот, и когда наконец на них доходит, что такое центральный банк, я им еще естественно историю... Лица меняются? Да, лица меняются, бледнеют. Я уж не буду называть имен, потому что это люди, которые на экране часто так импозантно выглядят, но они имеют очень бледный вид, когда они начинают понимать, с кем они имеют дело. Понимаете? Что же делать-то, что делать? Я думаю, что вот то, что от нас с вами зависит, это вот сеять вечные разумные. Мы должны людям объяснять, мы должны эти вещи объяснять. Вы знакомы с Мишустиным? Нет, я не знаком с Мишустином. Этого не может быть в цивилизованной стране, потому что вы ученый с мировым именем. Вы знаете, на самом как деле Путин Мишустин меня, наверное, побаивается. Шучалина, пока журналист, то есть мы не устроили скандал. Почему же вы, Владимир Владимирович, в эпоху коронавируса чучачально не общаетесь? Он его принял, причем через несколько дней. А Чучалин все ему рассказал, у нас запись осталась на канале, можно посмотреть, а про, про, про вирус. Минут 40 говорил, и Путин не перебивал. И это было видно, как расходится. И с тех пор Чучалин, он, что называется, стал известен и там тоже, создатель ринг Андрей, Андрей Викторович, кто-то на днях госзеб подготовил доклад о пропагандистской работе России против США. Да. Ваш павец, корный слуга, три раза упомянут в этом докладе. Поэтому, я думаю, Мишусин побоится со мной встречаться. Ведь Вы там как агент мирового империализма? Ну, я по... как это, как вот, значит, критика да, империализма, американского капитализма. Им в Госдепе очень не нравится то, что я говорю. Не только в Госдепе не нравится то, что вы делаете и говорите. Но ну, вот я раз. о том и говорю, что здесь побаиваются. Ну, еще раз, у вас во всем мире огромное количество и учеников, и сторонников, и последователей, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь серьезно, делать-то что? Тут воли не хватает, тут капитал уходит, миллиарды, сотни, миллиардов и так далее по году. И мы говорим, что это все к концу, да? экономика идет к концу. А делать-то что? У нас есть дети, внуки. Мы какую страну оставляем молодым? Ну, Понимаете, каждый на своем участке должен делать то, что он может делать. Может быть, там кто-то военный, может быть, с военным по-другому надо разговаривать и спросить, когда Все умираем рано или поздно, как военные, как любовники, как поэты, как мужчины. Все умираем рано или поздно, только молодым от этого не легче. Да, я понимаю. У меня уже многие спрашивают, 18-19 лет, а вы-то что ж, где же вы-то раньше были? Поесть, наверное, нечего. Это в России нечего есть, когда лес, когда реки кругом, когда рыба, ягода, э -э, зверя полно. Да, нечего поесть. Нечего. Нечего. Ну, я вам скажу, я с молодежью общаюсь, правда, со студенческой молодежью. Руками ничего не умеют делать. Да ладно, молодежь не умеет. Сергей Сергеевич Иванов не отрицает сегодня, что рудник Мир погублен. Тот самый рудник, вот наши репортажи о Балросе, который давал огромные деньги России. Угу. Сергей Сергеевич понимает, что его поставили не для того, чтобы они подушку безопасности делали на руднике. не 50, угу. не, не 120 метров как надо, а 50. Другая детка по фамилии Ротенберг трубу оставляет без газа. Третья детка по фамилии Рогозин-младший. Чуть Воронежский завод под нож не пустил. Великую фирму Илюшина. Можно я продолжу ваш список? Прошу. Россия, значит, сегодня просела по всем показателям. Есть один показатель, по которому Россия находится на достойном месте. Добыча золота. И что вы думаете? Ведь золото действительно могло нас спасти. 1 апреля 2020 года Центральный банк вешает табличку на окошечке. Больше не закупаем золото. Больше не закупаем золото. Куда теперь идет золото? Все, золото идет в Лондон. На биржу. На биржу, да. Каждый день золото прибавляет тройская унция там по 10-20 долларов. Да. И вот возникает вопрос. А тут сыграли как бы э, в четыре руки, э, я имею в на Набиулина повесила табличку «Больше не покупаем», а Мишустин сказал в апреле «А мы выдаем лицензии золотодобытчикам на экспорт золота». Вот и все. Но это же не заговор. Но, но, же, но... а, а это что такое? Не знаю. Ну, мне кажется, это госпреступление. То, что это странно при... и очень похоже на преступление, как да. не согласиться с У -у -у. вами. Но слушайте, но неужели... Пей еще раз. Вот я немножко знаю Бортникова. Я знаю, какие решения он принимает иной раз, как он себя ведет, как у него кулаки сжимают. Я сейчас не работаю на микрофон. Угу. Если бы не ФСБ, у нас был бы сегодняшний ФСБ, было бы тысячу раз больше терактов. Не дай бог мне на накаркать, конечно, но они ведь молодцы, чекисты. Да, многие ушли в бизнес, погрязли, там хватают за руки, кого могут, кого не могут. Есть и пятая колонна. если и пятая, и десятая да, да. колонна. Угу. И вот сейчас ушел главный следователь, не просто так, в отставку, генерал-лейтенант, неважно. Все равно ФСБ как организация, слава богу, существует. И погибают мужики Чечня. Но у меня здесь, друзья, и генералы ФСБ, которые сомневаюсь. прошли через Чечню. И да. все видят, что происходит. И про тот же рудник мира, и про завод, и про золото, и так. Почему же видят? Но не сажают. Вот я понять не могу. Ну ладно, одна детка прикрывается именем папы Сергей Сергеевич, больше известен как сын Сергей Борисович. Что додуматься надо было 30-летнего парня, сколько там, чуть больше, может быть, ставить на президента Аллороса. Надо было сильно постараться. Но я удивляюсь другим-то генералам. Тоже внуки, тоже дети. Ребят, ну когда родине думать будем, а? Это же не наш бизнес с Валентином Юрьевичем, академиком, чьё имя знает весь мир. Это бизнес каждого человека, только не бизнес дело. Бизнес переводится как дело. Если мое дело бить по рукам, а я про золото проморгал. Мишустин был очень благодарен, когда мы фон Бет поймали. Помните список первой господдержки? Там и горный бизнес. А, конечно, Это помню. мы сделали журналист. Ну, молодцы, молодцы. Если мы молодцы, мы mm. правда молодцы. Mm. Белоусов делал, как все выяснилось, откуда он пришел на стол премьера. Можно расскажу? Первый замминистр mm. завизировал мое предположение. Почему? А другая замминистра, ее дочка была замужем или сейчас замужем за президентом фон Бета. Вот и вся схема. Mm. Шустин жестко ударил по рукам. Звонки были с благодарностью, опять с гордостью об этом говорю. Нам, журналисту молодцы. Если бы его mm -hmm. пресс-секретарь снял полдвенадцатого ночи трубку телефона, когда звонил я и другие мои коллеги, BBC бы не сообщила там через несколько часов. Они бы остановили этот список. Он был-то черновым. Но я там взял десяток компаний с англоязычными названиями. А, типа а государственная компания оказалась. А, прошу прощения, поддержка ГУМа, ЦУМа. То есть мы поддержали Луи Виттон с Шанелью. Там много кто устремился в эту брешь. Да. Да и Ксюша Собчак с крабами тоже. С -то крабами, пошло, да, да, да. Все момент. уже забывается быстро, все. Но ведь Мишустин-то всех разогнал. Еще раз, я не поклон, хотя он подписан на наш канал, мне говорят. Но не важно, я говорю как есть. Вот я за честность. Но... Андрей реагирует? Мы учимся и других учим, как надо. Мало, партиз... если... Я понимаю, сколько мало. Сколько мы на я золоте? Пони... Сколько ваша оценка, вы академик, мы потеряли на золоте, когда набивали на Биулину табличку повесил? Сколько мы, Россия? Вы помните, и... не дополучили Отдали <с туда, там поперло... А я вам могу вот пример. Не буду сейчас в уме считать, а возьму, скажем, отчет Центрального банка за 2019 год. Так. Когда цена на золото еще... Так, очень плавно поднималось, не резко, как сейчас. Значит, они посчитали, значит, изменение золотовалютных резервов за 2019 год. Не в результате операций, а в результате переоценок отдельных элементов активов. По иностранным валютам получилось минус полтора миллиарда, то есть 5 потерь. На золоте плюс 16,5 миллиардов. Только на том, что вот золото дорожало. А если вы его еще будете покупать, то это будет эффект, совершенно сумасшедший эффект будет. А что с нефтью происходит у нас в России? Ой, это тоже больной вопрос, я готов вам доложить. Скоро, сейчас говорят, что газ уже у нас не дает никаких доходов, а одни убытки. Скоро будет такая же ситуация с нефтью. Да ладно. А я вам скажу, это официально, я никакой конспирологией не занимаюсь. Так. Значит, в 2018 году был подготовлен там, значит, документ под названием там что-то такое, то ли стратегия, то ли прогноз развития минерально-сырьевой базы России, там до 2030 года, вот я оттуда и беру цифры, значит, там прямо написано, что это было еще до коронавируса, что начнется резкий обвал добычи нефти где-то с 2023 года, потому что сырьевая база истощена, ни одного нового месторождения Ничего крупного не нету, я считаю, это было преступление, когда в 2016 году мы подписали соглашение ОПЕК+, -плюс который начал действовать с 1 января 2017 года. Фактически мы взяли на себя обязательство снижать объемы добычи. Дело в том, что это Саудовская Аравия может включить, выключить вентиль, а мы, если выключим вентиль, уже не включим. Уже не включим. Это как домно, потому что да. дебет скважин советских, он да. уже истощен. Он истощен, все уже. И сегодня с ужасом, значит... Пытаются, значит, вот эту разверзку сделать среди российских нефтяных компаний. Вот ты должен, ты должен, ты должен сократить. И все время они лоббируют этот вопрос наверху, никто не хочет сокращать, потому что это характери себе делать. Но это не для протокола, может быть, особенно, конечно, у некоторых компаний типа Лукойла. У них же в основном старые месторождения, да. поэтому там есть особо пострадавшие, вот, так что и кто додумался подписать соглашение ОПЕК-плюс? Михаил Леонтьев и сечина, они много раз аккуратно об этом говорили, ну, я не во всем с ними согласен, но здесь-то они действительно говорят правду, почему это правда не слышно, почему? Министр Новок. А? министр Новок. Да, министр Новок, да. Я не знаю, кого он представляет, министр Новок, Но вот он подписывает все новые соглашения. Сейчас саудовцы опять нас будут фейсом table. Министр Новок еще года два назад очень нравился, предполагаю, я президенту России. Многие даже считали, что он премьер следующий. Вот так вот. Скажите, то, что мы вступили в ВТО, чем это закончилось для нас? Мы Россию. Ну, я Всемирная считаю, ВТО самое умилительное, что в это время как раз Владимир Владимирович Путин в очередной раз возвращался в кресло президента и говорил о том, что России нужна индустриализация, нужны структурные реформы, нужно развитие обрабатывать. И нужно пром... быть там, где весь мир, да. Да, но извините, если вы действительно хотите проводить реиндустриализацию страны и структурные реформы, тогда в это категорически нельзя вступать. Я даже удивляюсь, мне как-то неудобно об этом говорить. В любом учебнике по истории экономики написано, что ни одна индустриализация в мире без протекционизма не была совершена. Американская промышленность родилась на протекционизме, британская, ну, германская. Ну, ну, другого быть просто не может. Опять такое ощущение, что какое-то предательство, очередное было предательство. Мы торговали нефтью, естественно, что нефть, сырьевой ресурс, который не облагается или почти не облагается никакими импортными пошлинами. Но и продолжать торговать. И наоборот, надо выстраивать этот самый забор, таможенный забор. А вы сделали с точностью, наоборот, убрали последнюю вещь. Ну а сегодня вот ВТО, это одна вывеска осталась, вы сами понимаете. То Сегодня... есть Лукашенко правильно сделал, что не пустил Белоруссию в этого. Ну конечно, конечно. Дело в том, что в Беларуси доля обрабатывающей промышленности все-таки выше, чем у России. И если бы он это сделал, это я считаю как харакири Белоруссии. Ну, вот наблюдая все эти 20 лет последних правительства, вы, ученый, еще раз скажу. Человек с. Именем. А я и практик. Я 10 лет СБ проработал. Да знаю, знаю. Так вот скажите: вы встречали все-таки в правительстве людей, достойных себя, как собеседников, по интеллекту, по знанию, по государственному, как говорил, служениться нахвату? Вот вы встречали таких людей? Или все ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Вы знаете, люди. Это не для протокола, надеюсь, да? Нет, все для камеры, все для... у нас открытый канал, мы никого не боимся, слава тебе Господи. К сожалению, я знаю таких людей, но их длительное пребывание в роли штирлицев во власти приводит все-таки к их, будем так говорить, определенной деградации. Там слишком долго находиться нельзя. Почему? Как вы думаете? Система зацепилась? Я не знаю, вот понимаете, ну это примерно как... Вы же знаете, что если поместить человека в дурдом на длительное время, то у него крыша уедет. А центральный банк, например, где я 10 лет пребывал, это дурдом. Но у меня, правда, была договоренность с Виктором Владимировичем Геращенко, когда я туда пришел, о том, что я по совместительству... Буду заведовать кафедрой в институте. Это спасало. Это была отдушина, а без отдушины там задохнешься, просто. Задохну. А Геракл сегодня? Вот я несколько раз пытался его найти, так Но и Он, он в ужасе от всего, я знаю. Он в ужасе от всего, что происходит. в целом. Но мне трудно сказать, я не общаюсь. Не общаюсь, да. Говорят, сильно болеет. Болеет, болеет да, да, болеет. Вот. Так мне что... рассказывали, что когда, не знаю, легенда это или нет, что когда Геращенко надел ордена и под новый год пришел к Набиуллиной. Объясните, ей, что какие-то вещи так делать нельзя, она его не приняла. А -а -а. У него прям в приемной там и случилось. Вот так вот. Мне так рассказывали, не знаю, правда. Виктор Владимирович в этом смысле человек другого плана. Я помню, как с ним ехал в лифте. Там была какая-то уборщица вообще в лифте. Он меня спрашивает по имени и отчеству, и спрашивает, а как ваши дети? его? Вы... Дети, как он все знал. Все. Это поразительно просто, я был Алию был такой же, все знал. Так вот, я хочу сказать, эти, будем так говорить, тайные штирлицы, они, конечно, иногда просят аудиенции у меня, им необходима просто какая-то консультация. Я им рассказываю, я понимаю, что они под как малые встречаетесь? Дети. Ну, так вот. С большими знает. начальниками приезжают загримированные под женщину, да? Ну, в общем, да, знаете, как в этих самых детективных фильмах идут такие... Так все-таки что ждет Россию? Вот что нас ждет? Катастрофа? Одним словом, если. Ну, вы знаете, Андрей... Тут самый, так сказать, полный и окончательный, или все-таки можем выбраться, если что? Я думаю, что, конечно... Остается надеяться только на Божью помощь. Вот. Ведь в 2017 году, февраль 2017 -го года ничего хорошего не предвещал. Я читаю вот, воспоминания тех времен. Никто не предполагал, что будет октябрь 17-го. Да, конечно, было тяжело. Да, конечно, были ужасные 20-е годы, там, троски и прочие. Но мы же как-то все-таки из этого выкрапкались, понимаете? А ведь настроения были примерно такие же и даже похуже, чем сегодня. Даже похуже были настроения. Я еще помню своих этих бабушек, дедушек, которые рассказывали, хотя очень осторожно рассказывали, что они пережили в это время. Так что будем надеяться на Божью помощь.